Ну, чтобы мы ну, как парень ага. своего роста и... Может быть, вы заметили, каким образом? Потому что я там раза три-четыре получил. И прям, вроде, руку держал. Как, как бы... В смысле, руку держал? Ну, вот так. А да. получил по да? Я не понимаю, как, как ты, меня доставал. Но у него, он, по-моему, такого же роста, как я. Да. Смотри, диками. Ты ударом пытался его остановить, а он тебя все равно доставал, да? Так получилось? Было. Я делал удар, mm -hmm. потом, по-моему, он отвлекал меня, чтобы я руку пускал mm -hmm. и открывался. Окей. Okay. Вставай, столько, да, все встал mm -hmm. Да. Пытайся меня достать левой рукой. Еще раз. Mm -hmm. Остановись. Посмотри, ты был вот здесь, ты опять стал вот здесь. Ты делаешь. Рукой ударное движение, но при этом посмотри, какое ты делаешь движение. У тебя голова идет вперед. Ты не кулак выкидываешь от себя. Ты его толкаешь. Да. И твоя башка идет вперед. Вот тебе в глазик, смотри, палец видишь. Опусти руку. Смотри, твоя рука с рекой длинная, да? Дай плечо. О, дай плечо. Смотри, где ты достаешь, да? Опусти руку. Правую ногу правее поставь. Правее правую ногу. Вот на меня сейчас разверни наске. На вот, вот так. Вот. Да? Стоять. Видишь, мой палец. Вот четко тебе в глазик смотрит. Ну давай, наноси лепку прямую. Наноси. О, -о, О! Смотри, палец. Блин, больно, не толкай меня. Ты видишь, палец стал пугать тебя, ты перестал головка лезть. Вот и все. Вот смотри, у тебя длинное движение. Так и выкидывай кулак вот этим движением. А ты вот это движение делал. Бей. О, во, вот. Переворачивай. Да просто опусти руку. Выкидывай вот руку. Вот. Выкрути руку, она вылетит сама. Во! Ты как бы, понимаешь, само движение левого прямого, оно идет как бы от тебя выкидывай. Толкай, Выкилкивай кулак. Бей. Нет, видишь, что ты стал делать? Ты стал вот выпрямлять. А я тебе всю жизнь говорю, вот это движение. Вот, выкручивай кулак, крути. Вот и все. И голова твоя там осталась, согласен? Повтори. Переворачивай руку сразу, крути кулак. Вот и все. И ты закрыт на ударе, понимаешь? И твой кулак тебя на ударе, на твоем уже на ударе, закрывает. Ясно? Вот и все. Вот он прибыл. А вот это движение, здесь ты хочешь за -за закрывайся, тебе пробьют. У тебя кулак идет и закрывает тебя. Не поднимая плечо. Просто кулак пошел вперед, плечо само поднимется. Посмотри, какое длинное движение. Ну да, вот так. Аллилуйя. Все, пользуйся. Говори, ну, один вопрос.